Я Олеся Илюшенкова. В этом видео я буду рассказывать о самом распространенном звуке. Это звуки Р, который не произносят дети. Ставится он обычно последним, но может звучать в речи, а другие звуки могут быть не поставлены. Родители постоянно интересуются темой постановки именно данного звука. Этот звук самый как бы считается популярный. Вот. И э, я рассказываю о том, что когда мы ставим звук Р, э, то э, могут это сделать сами родители, но сделать это неправильно. В итоге образуется другой подражание. Звук Р, горловой звук Р. И выглядит он э, так, он из горла как бы. Звучит, например, есть у нас с помощью вибрации, да, звучание звука, а есть у нас с помощью щек и губ, даже вибрация звука. Дальше, следующий звук, <coughs> это звук, который образуется с помощью щек и губ. То есть раздувают сугубо и щеки, кучерский звук. И есть некорректная постановка звука. Это когда звук р э, кхе, другими звуками заменяется звуком л ле может заменяться звуком и звуком в. Так, и так. В этом случае, конечно же, вам необходимо обращаться к специалисту и ставить звук. Нужной. Обычно этот звук ставится э, у детей к 5 годам самостоятельно, э, но если он не поставлен к 5 пяти, к пяти половиной годам, то вам нужно обращаться к специалисту, потому что дальнейшее впоследствии это дисграфия и дислолия у детей. Да, при чтении он будет заменять этот звук другим звуком и дисграфия на письме будет заменяться этот звук другим звуком. Я думаю, что каждый из вас захочет попробовать поставить сам этот звук в домашних условиях. И я вам приготовила несколько упражнений. Это артикуляционная гимнастика и это механическая постановка звука от звука «Д». Артикуляционная гимнастика проводится обязательно и участвует в артикуляционной гимнастике весь речевой аппарат. Артикуляционная гимнастика проводится для развития плечевого аппарата. И артикуляционная гимнастика может быть разной. Да? У одних специалистов такой вариант последовательности. Там, допустим, участвует язычок, щеки, губы. У другого специалиста другая последовательность. Я выбрала вам несколько упражнений, я их сейчас перечислю. Это упражнение «Лошадка». Когда мы с вами показываем это упражнение, да, еще это упражнение используют в игровой деятельности дети. Очень популярное упражнение. При этом мы нижнюю челюсть с вами не опускаем, а держим на уровне и выполняем нужный нам Звук издаем, да, как цокает лошадка. Язычок присасываем к верхнему небу и создаем нужный звук. Цокает лошадка. Следующее упражнение – это упражнение, которое мы выполняем тоже для постановки звука «Р». И это упражнение называется по-другому. Это упражнение качели, Когда мы с помощью языка вверх-вниз э -э, переставляем язычок. Итак, за верхними и за нижними зубками показывает упражнение. Это упражнение очень хорошо э, помогает в развитии мышц язычка, э, мышечного тонуса. И следующее упражнение, которое выполним мы с вами, это упражнение футбол. Еще его называют по-другому. Упражнение конфетка. Итак, я за одну и за другую щечку прячу язычок. Это упражнение футбол, конфетка. Так, следующее упражнение. Это упражнение, которое вы тоже можете использовать для постановки данного звука. И сейчас я буду показывать после этого упражнения вам постановку звука Р от звука Д. Вот смотрите, упражнение дятел. Д, д, д, д, д. То есть я язычок, кончик языка, напрягаю за верхние зубки, и у меня получается звук Д. Д, д, д, д, д, д, д, д, д, д, д, д, Можно вызвать самостоятельно звук Д с помощью воздушной струи. Если правильно работает воздушная струя, то добавляем еще один звук, и получается д, д, д, д, д, Д, д, д, д, д, Др. И сейчас мы ставим звук Р от звука Д. Приготовились? Будьте внимательны. При этом кончик языка должен быть сильным и сильно упираться за верхние зубы. Готовы? Думаю, что да. Альвеолки тоже подготовили свои. Альвеолки находятся у нас за верхними зубами, да, два бугорочка. Я ставлю кончики языка за эти альвиолки, у меня получается э, звук нужный нам. И упражнение, я вам уже говорила, это упражнение дятел. Д-д-д-д-д-д. Затем, смотрите, что я делаю. Я беру палец указательный, но э, руки чистые, у меня пальцы тоже чистые, с мылом вымытые. И коротко остриженные ногти. И под язычок ставлю нужный э, нам, э, как бы вибрирую звук Д. Итак, готовы? Готово. Как только вы услышите, что вибрация уже начинает присво... прис... уже издаваться нужный вам звук, звук Р, вы приступаете к автоматизации данного звука. Итак, получается ДР. Это после того, как я поставила звук да, с помощью пальчика. Др-тр, тр, тр, дра, дро, дро, тра, тро, тру. А потом уже можно произносить слова коротенькие. Думаю, что мое видео вам было полезным. И в следующем видео я вам покажу еще один прием, с помощью которого можно ставить звук Р. До встречи!